Где-то далеко-далеко, волшебной стране под названием жила была. звездочка, звездочка, очка. Иди нахер. Что твой говорит, говори, че Мне нужен ответственный, покойный мальчик. че который сможет... Что? кота Что? Что? Что?! Что? Я не подхожу на эту роль. Я то и говори. че и говори. че кто ты тая? Да, я волшебная. <смех> <смех> О, Марк, я даже не знала, что это твои родители. Иди нахер.